Сегодня, 22 сентября 2020 года, Яна Гудева закончила открытый курс по продажам. Давай я тебя поздравлю. Спасибо. Поздравляю, Ян. Держи, этот твой сертификат. Если чем-то поделиться, что-то рассказать, там, что произошло? Пожалуйста, я хочу услышать. Тебя. Вот мне, что ты хочешь сказать. Мне все понравилось. Ага. Мне это определенно принесло результаты от общения с клиентами до того, как вести сделку, как ее начать, как ее закончить. Ага. Вот, для меня эти курсы определенно были извините, результативными. А ага. как, каких результатах идет речь, если не секрет? Конечно. А вот я там написала. Написал, ну скажи мне, пожалуйста, чтобы я не читал долго. По твоему мнению, вот что изменилось? О деньгах, о больших суммах, допустим, стало легче говорить. Ага. С легкостью, с уверенностью говоришь о деньгах. Ага. Эм, о том, узнала, допустим, что можно, как нужно разговаривать, общаться с клиентами. Ага. Какие вопросы задавать, как понимать, какие лучше ему задавать, какие нет. Вот, там, общие или личные, ага. только деловые. И уже зная это, вести дальше с ним общение, диалог. И Понятно, понятно. Потом... Ä, делать холодные звонки. Круто. <кười> Получается? <кười> да. Хорошо. Что еще? Вести клиента, ага. независимо от того, заказывает он или нет, uh -huh. как его вести, что делать и uh -huh. так далее. Понятно. Что запомнилось больше всего? Хорошо. Потом в тренировке как нужно было выяснять потребности и делать презентацию, основанную на этих потребностях. Угу, угу. Тренировка деньги. <addicted metal> <aları> Хорошо, запоминающаяся тренировка такая, да? Sill. Хорошо, а да. что еще? Что запомнилось? Ага, по воздражениям ты. Да. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо, спасибо, Ян, что ты обучаешься, что ты изменяешься. Я уверен, что тебе нужно сейчас, по моему мнению, нужно просто поприменять все, что ты изучила, потому что ты какую-то часть применяла, но сейчас надо уже вот так вот полноценно применять и добиваться результатов более больших, чем ты сейчас до сих пор добивалась. Поздравляю тебя еще спасибо. раз.